Ученые приоритетного направления эко -нефть Казанского федерального университета создадут реагент на основе подсолнечного масла для добычи и транспортировки нефти на шельфовых месторождениях и месторождениях арктического региона. Нефтедобыча в Арктике особенно тем, что там суровые климатические условия и низкие среднегодовые температуры, зачастую они ниже нуля. С газовыми гидратами в принципе проблемы возникают при добыче нефти и газа. И, собственно, те реагенты, которые имеются на текущий момент, они не всегда могут в достаточной степени обеспечить безопасность самой добычи на нефтепромысле. Собственно, поэтому и стоит актуальная задача по разработке новых реагентов. Новый реагент на основе подсолнечного масла поможет природному газу не замерзать в скважинах и будет бороться с коррозией на скважинах и оборудовании. На данный момент разработка находится на этапе модификации структуры вещества. Как бы эффективно оно не было, эффективность не позволяет его все-таки применять на данный момент. И поэтому мы, нам необходимо провести определенную модификацию структуры и протестировать следующие уже соединения. Проблема в том, что в России внедрение кинетических ингибиторов происходит достаточно миллиметровыми шажками такими, потому что все предпочитают использовать другой тип ингибиторов, термодинамический. Но, к сожалению, этот метод причиняет достаточно большой ущерб окружающей среде и для арктики он, мягко говоря, неуместный. Подробности работы были опубликованы на платформе Energy. Диана Жленкова, Ленардо Валетьяров, Универньюз.